Привет, друзья! Каждая компьютерная, швейная, швейно-вышивальная и вышивальная машина «Бернина» имеет встроенное программное обеспечение, которое, конечно же, тестируется производителем. Но, несмотря на тесты, в процессе эксплуатации обнаруживаются ошибки. И чтобы исправить их, производители выпускают бесплатные программные обновления для своих машин, найти которые вы можете на сайте производителя. Чтобы скачать обновление, зайдите на сайт bernina.ru. В списке актуальных моделей найдите нужную. На странице с описанием модели перейдите во вкладку «Поддержка». Помимо выложенных инструкций, вы найдете обновление для вашей машины. Прежде чем скачивать файл обновления, включите машину и, зайдя в настройки, проверьте установленную версию. Если версия на сайте и в вашей машине одинаковая, то ничего устанавливать не надо. Но если вы видите какое-то различие в написании, то смело загружайте файл. У меня так все настроено, что по окончании загрузки архив автоматически открывается. Если у вас этого не произошло, то найдите место, куда вы сохранили архив и дважды кликните по нему левой клавишей мыши. Теперь разберемся с флешкой. Если вы неопытный пользователь и начнете читать инструкцию по установке, то скорее всего решите, что обновление не для вас. Мало того, что оно на английском, но даже если вы сможете перевести, то выясните, что надо убедиться, что ваша флешка имеет файловую систему FAT32. А на самом деле 99,9% что ваша флешка, на которую мы сейчас запишем информацию, отформатирована в системе FAT32. Просто производитель на всякий случай предположил, что вы со времен Windows 98 жили в таежном тупике и вдруг вышли в свет со старой флешкой в руках. Итак, вставьте флешку в разъем, зайдите в «Мой компьютер», наведите курсор мышки на иконку «Флешки» и кликните правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите «Свойства». Файловая система должна быть FAT32. Итак, флешка в нужном формате. Файл скачанный и открыт. Наведите курсор мыши на файл, кликните по нему левой клавишей мыши и удерживая ее, перетяните файл в окно флешки. По окончании копирования дважды кликните по файлу, чтобы запустить его. Файл распакует на флешку обновление для вашей машины. Дождитесь окончания распаковки. Вот теперь флешку можно извлечь из компьютера и переместиться к машине. Вставив флешку в машину, зайдите обратно в сервисное меню в раздел "Апдейт". Если вы создавали на машине уникальные строчки или загружали в нее какие-то особенные файлы вышивок, то прежде чем запускать обновление, сохраните их на флешку. Если ничего ценного в машину не загружалось, то этот шаг можно пропустить. Запускаем обновление. Все остальные действия будут происходить автоматически и не потребуют вашего вмешательства. А вы можете позволить себе расслабиться и посмотреть интересные разноцветные картинки. Всем хорошего дня! Оставайтесь с нами в Инстаграм, на YouTube и в других соцсетях, где вы сможете получать полезную, я надеюсь, информацию.